Дорога отлично подходит для поездки на автомобилях из Иркутска через приграничные Монды до Ханха, поселка на берегу озера Худшко. Можно остановиться и отдохнуть от дороги. Встречаются культовые места святилища духов местности. По шаманским традициям, обожествляя природу, люди стремились поддерживать баланс в природе и своими действиями, и навредить ей. Рекомендуется подношение духов местности от путников. В качестве подношения подойдет все, что есть под рукой – спички, монеты, печенье можно полить на землю спиртного или просто воды. Считается, что в этих местах наиболее продуктивна медитация для получения просветления, энергии и бодрости. Природа обожествляется в шаманизме. По пути встречаются буддийские сакральные места. В деревне Монды установлены ступы победы, просветления, примирения и статуя Будды. Пойдем на территорию комплекса нужно обойти вокруг статуи по ходу солнца, то есть по часовой стрелке. По периметру установлены молитвенные барабаны, их принято крутить. Внутри барабанов свитки с матрами, На некоторых подписано в честь чего они установлены. Поднимаемся к статуе Будды. ставим монетку рядом и у подножия статуи. кто куда дотянется Вот и все, мы в Монголии. На капоте накрываю, чтобы потруханить. Солнце здесь очень яркое и очень близкое. Останавливаемся на святилище духов местности. Або или Аво по-монгольски. Это место, где надлежит поклоняться духам, сооружаясь в священных местах, где духи явили себя или где они действуют. Еще одно место по пути до Ханха, памятный камень национальному герою. С обратной стороны карта Хупсугула, вверху Ханг, куда мы едем, в самом низу Пекин. Прибыли в Ханг. а вот в озеро Хупсугул. Солнце кажется просто огромным. Наш лагерь. В этих юртах будем жить. Скорее на берег озера. Кстати, у монголов хупсугул женская сущность, то есть хупсугул она. Очень похоже на Байкал. Весь берег туристические базы. Юрка изнутри. Простой и ничего лишнего. Дорога по берегу. Тосутся яки или сарлаки, что-то вроде порога. Особенность этого обо, оно действующее место для шаманских обрядов 12 столбов наверное, по знакам зодиака центральное место подношения обрядов 6 столбов с одной стороны, 6 с другой Мужское обо Мужчинам нужно обойти его по ходу солнца несколько раз, вроде как полезно Проводника в этой речи не листится Хариус сезон. на этот раз козы и бараны используем старый проверенный метод чтобы проехать Интересное место – дорога по реке или река по дороге. Приближаемся к низине, на дороге появляются лужи, впереди горные речки и брови. Мы движемся к линиковому резерву. Все, дальше печком. Дорогу размыла. Решено надеть на колеса цепи и попробовать. начала по 7 метров. У озера, где возится вот такая рыба. Вечером в лагере нас ждал хархок и отсутствие электроэнергии. Хархок национальное блюдо из баранины. Готовится в бочке или баке с раскаленными камнями. Бочку перекатывают по холмам до готовности. Камни и баранину. Еще достаточно горячие камни перекадывают в руках для того, чтобы почистить руки передой. Ну, аналог, их помыть. Ну и конечно дорога домой.